Радуют тайные вести Светятся в душу мою Думаю я о невесте Только не лишь пою Сыпь ты черемуха снега Пойте вы, птахи, в лесу, по полю сибирский бега, пеная свет разнесу, майма, на